И то дерьмо, которое льется на вас в интернете, оно всегда будет литься на вас. Потому что нет другого способа нам избежать позора в стране, кроме как объединиться и собрать страну по кусочкам вместе. И не надо ни на кого надеяться, не надо надеяться на какого-то дядю, который придет к вам и спасет вас, и поможет вам. Какого-то там Машааха евреи ждут. Все те кто-то гуляет, думает, кто же за меня мою работу сделает-то. рабы тебе твою работу будут делать. Рабы за тебя будут пахать, работать на огороде, там приносить тебе еду. Ты только управляй ими нормально, и все. Управляй своими рабами нормально, так, чтобы они все были довольны в достатке. Если не можешь дать рабу чего-то большого, чего-то большего, чего-то того, чего бы он хотел, то не, хотя бы не нагнетай обстановку, понял, президент страны? И мне все равно, придется разговаривать с тобой и подобными тебе людьми, почему бы тебе сразу не подготовиться к этому, потому как ты знаешь, что это все, так, все равно произойдет, почему бы тебе сразу не подготовиться к этому и не запомнить эти слова, Бог прощает постоянно, а народ нет. Храни, Господь, твою душу.